Анатолий, добрый, добрый, вечер. Добрый, вечер. добрый вечер. Рад видеть. Я тоже рад видеть. Действительно, такая искренняя радость, потому что очень уважаю, ценю тебя как личности, и как профессионала. Знаю, как много ты делаешь для мира, для людей такой мощной отдачей работают мало кто работает и также знаю что особо не стараешься звездить а делаешь просто делаешь супер важное дело благодарю за это мы благодарю, в одной... благодарю за теплые за теплые слова Но я думаю что ну, с большей самоотдачей наверное как раз вы, Анатолий, работаете? Ну, э, отдача, э, да, может быть. Не будем мериться, э, мериться силами, потому что у каждого свое направление. Единственное, мы идем в одну сторону, смотрим в одну сторону, идем в одну сторону, и, на мой взгляд, идем с одной скоростью. Это очень важно. Э, то есть не, не отставая и не догоняя, а просто э, идем э, в нужном темпе в темпе сегодняшнего времени. Вот, наверное, о сегодняшнем времени нам и стоит поговорить, потому что у людей много по-прежнему страхов, тем более коронавирус путешествует по планете, при том ну, да. довольно активно, <с и в связи с этим у людей новые новые новые появляются страхи. Вот сейчас вот огромная волна страха прокатилась по Казахстану, там даже снова ввели карантин, ну и так далее. Вот, я думаю, что нам стоит об этом поговорить. И наш оптимизм, удвоенный оптимизм, при том оптимизм такой реалистичный, мы же реалисты, в общем-то, мы и оптимизм творим, вот, я думаю, он поможет многим людям почувствовать себя более уверенным в этой ситуации. Да, я думаю, что мы объединим наши светлые живые, прекрасные мысли, чтобы помочь людям ну, правильно сориентироваться в этой ситуации нынешней. А, и, Валерий, адекватно, и адекватно на нее реагировать. Да. Валерий, вот именно для этой ситуации у тебя есть какие-то специфические действия, проекты, продукты, планы или это все тот же процесс, который он эффективен, и вот ты ведешь. Правда, сейчас таких личных личной встречи наверное, офлайн то реже стали проводить в связи с этими событиями. Какая, ну, там, какая стратегия сейчас? Да, весной, конечно, пришлось отменить многие мероприятия. Три месяца мы в нашем центре не работали. Ну, сейчас, слава Богу, летом мы проводим работу, люди приезжают. Ну, это как бы работа у нас такая, офлайн, да, очная. Я как, хочу сегодня поделиться несколькими такими тайнами, вот, причем такими очень важными, такой важной информацией, которая для кого-то, может быть, будет новой, для кого-то даже шокирующей. Вот. Но я думаю, что для нашей аудитории, для многих людей, она уже будет, ну, скажем так, привычна. Вот выйдешь. и тем не менее, да, ну, люди уже к ней готовы. И э, тем не менее, я с чего бы хотел начать? С того, что, э, ну, вообще с природы вирусов. Э, что это такое? Для чего они нужны в этом мире? Именно нужны в этом мире, для чего они необходимы? Даже необходимы. Э, и хотел бы начать с природы. С природы вирусов. Вирус это особая... Такое живое существо, такое оно как бы около живое, да, вот. но тем не менее это существо, которое является носителем определенной информации. Ну, чтобы так было понятно, такой образ есть, да: что если ну, нам нужно, например, чтобы компьютер стал работать более эффективно, когда у него, ну скажем, он не справляется с задачами, да, мы вставляем в него флешку с необходимой программой, с необходимой информацией, которая эта информация встраивается в ту программу, которая есть, и происходит как бы обновление, и компьютер работает лучше. Так вот, вот этот РНК вирус, а коронавирус, он относится к РНК вирусам. Он встраивается в геном человека и происходит необходимое, ну как бы обновление программного обеспечения компьютера человека да, если рассматривать человека как ну скажем, как компьютер да, то есть происходит адаптация человека к изменяющимся условиям среды. Ну, дело в том, что об этом еще в прошлом веке писал в своей работе об инфекции писал Давыдовский, академик Давыдовский, советский наш выдающийся академик, и он буквально утверждал, что вирусы необходимы, необходимы человечеству, и ни в коем случае с ними нельзя бороться. Он, тут я специально выписал его слова, что это резервный, резервный вариант приспособительной реакции особей, не способный выдержать адаптоз. Но так, если перевести, ну, скажем, на простой язык, вирус необходим человеку для того, чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям среды. Поэтому вирус — это необходимая часть природы. Я думаю, что все мы прекрасно понимаем, что мы живем в едином организме мироздания, в едином организме Вселенной. И в этом едином организме мы как, клеточки этого организма мы должны выполнять свои определенные функции или свое предназначение, да, как клетки печени, например, выполняют свои функции клетки сердца, там прямой кишки, головного мозга и так далее. И соответственно любой микроорганизм, в том числе и вирус, является неотъемлемой частью окружающей среды природы. И соответственно он выполняет свое предназначение. И вот одно из предназначений, одно самое главное предназначение, это помочь человеку или животному, ну в данном случае человеку, адаптироваться к изменяющимся условиям среды. А значит, отсюда следует вывод, что бороться с вирусами не только так глупо, но и опасно. То есть на самом деле, если мы будем бороться с вирусами, то мы как бы уберем вот этот, этот механизм, да, необходимый механизм адаптации. Конечно, есть другие способы адаптации, я о них чуть позже скажу, но вот для того состояния, в котором сейчас находится человечество в целом, на планете Земля, вирус просто необходим. Вот это первое такое очень важное мое заявление. Я основываюсь на вот, трудах известных академиков, а также вот это подтверждает и открытие доктора Райка Хамера, который обосновал психосоматику и дал научное объяснение психосоматики. Он вообще утверждал, что болезней как таковых нет, а есть специальные биологические программы. И вообще вирусы, микробы, они встроены в среду организма человека, встроены именно для того, чтобы его исцелить. То есть на самом деле, когда появляется вирус, это означает, идет исцеление организма. То есть, понимаете, вот в чем несоответствие да, современной, скажем, парадигме медицинской науки да и тому, что утверждали, ну, такие, я считаю, великие ученые. На самом деле, как только появился вирус или микроорганизм, это на самом деле идет процесс исцеления человека, и даже в том числе, как вот Райк обосновал свои железные законы рака, да, идет исцеление от онкологии. Вот, поэтому, очень важно это понять, но ну, не только тем, кто вот нас сейчас слушает, но и вообще важно понять и тем, кто у нас у руля, как говорится, нашей медицины, не только нашей стране, но и в целом во Всемирной организации здравоохранения. Это вот первый очень важный момент. Валерий, действительно, полностью поддерживаю такую точку зрения, ты доктор и рассуждаешь именно с медицинской точки зрения и как раз, что его очень убедительно, с медицинской точки зрения такое утверждение. Я не доктор, не врач, я рассматриваю болезни в основном социальные и я в социальном плане тоже увидел огромное количество плюсов, которые... Принес этот вирус. Я даже записал 24 ролика, нашел 24 пункта, по которым есть реальные плюсы от того, что произошло. То есть, ну, я чуть-чуть много... меньше нашел. По-моему, 12 или 13. Но... Вот. Да, да. Это... Еще и происходит исцеление социальное общество. И здесь очень много вещей происходит. Поэтому действительно, к вирусу надо относиться вот с такой позиции. И тогда... С почтением и уважением. Да, с почтением и уважением. Ну, на самом деле, правильно говорите, ведь как социальный организм тоже организм. Конечно, конечно. ни для кого не секрет, что на сегодняшний день наш социальный организм глубоко болен. И, соответственно, вирус также бы способствует его исцелению. Вот, следующий, следующий очень важный такой э, момент, на что я хотел бы обратить внимание. Э, вирус, вообще вирусная инфекция способствует очищению организма. Э, дело в том, что э, ну, вот, древняя нука Айрведа, она рассматривает э, организм тоже целостно, да, и э, она утверждает, что в течение жизни человек накапливает э, так называемую черную слизь. На санскрите она называется АМ. И вот эта черная слизь, она токсины, так называемые токсины, токсические вещества, они скапливаются в межклеточном пространстве, и вывести его из организма э, очень трудно. И для этого как раз приходят на помощь вирусы и бактерии, которые запускают определенные э, реакции в организме. Э, как мы знаем, э, вот эти ну, болезни, как правило, сопровождаются э, выделением из носоглотки, да, из легких, из кишечника, через потовые железы. То есть, таким образом идет очищение организма, причем такое очень, ну, сильное, мощное очищение организма. И в этот период человеку не хочется там что-то делать, чем-то заниматься, не хочется есть, он в основном что делает? Пьет и спит, пьет и спит. То есть, очищение, очищение происходит не только на физическом плане, но очищение еще происходит от так называемого определенного информационного мусора или информационных токсинов, которых на сегодняшний день тоже очень много. Особенно э, те люди, которые накапливают их, которые смотрят новости э, по телевизору, э, они, э, как бы вбирают в себя, впитывают вот эту токсическую, я считаю, информацию разрушительную, и потом, чтобы от этого всего освободиться, нужна лихорадка, нужна повышение температуры, нужен покой, отключение внимания от всего, таким образом происходит не только очищение, но и своеобразная внутренняя трансформация. То есть в этом внутреннем огне должно перегореть вот то негативное, токсическое, что человек накапливает. Это вот еще очень важный такой второй аспект. Вот. И третий аспект, хочу, как всегда, такую радостную новость, что с вирусом нам придется столкнуться всем. Вот, надевай ты маски или перчатки, не надевай маски или перчатки, значит, там изолируй ты себя, не изолируй, но рано или поздно придется столкнуться всем. Это правда, это реалия, и это нужно просто принять. Но для одного эта встреча может произойти, ну, как бы скажем, незаметно, да, то есть болезнь может пройти в такой мягкой, бессимптомной, так называемой форме. И я скажу, у кого так произойдет? У тех, кто готов к изменениям. То есть те люди, которые готовы к изменениям, которые гибки по своей природе, которые готовы меняться и хотят меняться, хотят учиться, обретать какие-то новые знания, которые интересуются там новой информацией и готовы к изменениям. У этих людей, как правило, произойдет бессимптомно, легко. Может произойти тяжело. Для тех, для кого, ну скажем, изменения, ну, трудные, вот, кто не хочет менять там образ жизни, например, свой, и, ну, и третья категория, которые, ну, скажем, которым придется с помощью вируса оставить земной план, но тем самым это, как я говорю, это тоже очищение, очищение для организма планеты, вот, поэтому ну, есть как бы три варианта, да, мы или принимаем ну, точнее, даже два варианта. Мы или принимаем то, что происходит, принимаем вирус, да, или не принимаем. Начинаем с ним бороться. Что мы сегодня и наблюдаем. То есть, на самом деле, люди, не зная вот этой вот истины, да, не зная этой информации, но они включаются в этот коронавирусный психоз и ухудшают ситуацию тем, что... Об этом, кстати, вот доктор Хаммер писал, что когда человек испытывает страх смерти, у него возникает воспаление, отек легких. И что мы наблюдаем при коронавирусной инфекции? Воспаление, отек легких. То есть, почему это происходит? Потому что человек, узнав, что он заболел коронавирусной инфекцией, у него включается механизм страха, и возникает реакция психосоматическая реакция в виде воспаления, отека легких. То есть, на самом деле, не вирус, это еще одна вот тайна, которую тоже должны знать все. Не вирус вызывает воспаление отек легких, а страх человека. Страх человека. То есть медики пудрят людям мозги, да, они не понимают вот этих механизмов. Они, я уверен, в большинстве своем, процентов 99 90, не, не знакомы с трудами Хаммера. Вот, они не знают вот его работ. Вот. И поэтому они утверждают, что якобы этот вирус вызывает вот такие осложнения. Ну, ничего подобного. На самом деле, эти осложнения являются реакцией человека на страх смерти. И поэтому, кстати, почему у пожилых людей чаще возникает такое осложнение? Именно по той же самой причине. Ну и другая причина, понятно, ослабленный иммунитет. Но это уже как бы другая, другая тема, да? Э, то есть, как, как правильно реагировать, да? То есть, Валерий, мы... Э сделали очень оптимистичное заявление, что обязательно люди выставляют, до каждого вирус доберется. Я так ну, а почему мы должны скрывать правду от людей? На самом деле вирус действительно доберется до каждого. Но мы, мы должны быть... На самом деле, Анатолий, вот ну, вспомним, год еще назад люди болели э, гриппом, да, орви. Что, у кого-то был, был страх, паника, да, там такой коллективный психоз на эту тему раздутых средствах массовой информации нет. На самом деле умирало людей от осложнений гораздо больше, чем вот от коронавируса. Гораздо больше по всему миру. Но при этом никто не, не придавал этому такого значения. Я думаю, что все-таки здесь в большей степени идет огромная политическая игра, которая, ну, политическая ее трудная, то есть игра против человечества. Да, против против человечества то есть человечество подвести к тому запугать настолько чтобы человек добровольно стал в стойло электронного концлагеря есть такое даже выражение Ну да. вот это у меня убеждение такое что специально потому что по сути то действительно он не намного да он вообще не нисколько не выделяется среди тех вирусов которые гуляют по планете по своему воздействию отрицательному пагубному воздействию даже в меньшей степени но даже, даже меньшей степени а вот те осложнения те осложнения которые я уже сказал в виде отека легких да и воспаления легких это результат именно как такой реакции панической реакции страха человека страха смерти но это же как еще там несколько столетий назад провели эксперимент, да, овцу привязали клетки с волком, через три дня овца заболела и сдохла. Я уверен, она сдохла, скорее всего, от отека легких. Да. Вот, потому что, да, потому что ее убил страх. И вот наши -то программы, как раз твои, мои программы, они рассчитаны на то, чтобы людям помочь быть в ситуации более спокойными, более уверенными, опираясь на Знания, опираясь на состояние, в том числе на состояние любви. И вот это гарантирует гарантирует э, спокойный проход через все эти испытания. Вот я специально сейчас э, даже разработал, я не занимался раньше здоровительными практиками так особо, занимался собой и своим здоровьем, это приходилось уже делать последние 30 лет, После того, как 40 лет я чуть не ушел из жизни, я серьезно занимаюсь здоровьем. В конце концов, накопилось определенный опыт оздоровительных, таких простейших, знаете, бытовых, без особых усложнений практик. И вот я сейчас разработал курс для того, чтобы курс, марафон такой, 90 дней к здоровью. И вот каждый день я даю аудиосообщения людям, и они выполняют простейшие, самые простейшие вещи. Но все они направлены на то, чтобы вот это состояние было более высоким, чтобы состояние страха не было, чтобы было понимание четко, что все в твоих руках, что ты можешь реально изменить любую ситуацию в своей жизни, в том числе здоровье, в том числе даже внешний вид, и не говоря уже о жизни. То есть вот такой оптимистический курс, он действительно помогает, поможет, я думаю, многим пройти мимо вот всех этих событий. Да, наш... это здорово, на самом деле, человек, он каждый день должен ну, выполнять определенную практику, именно ну, комплексную практику, да, тут должны быть и здравые мысли, да, вообще здравомыслие должно быть, да, и физические упражнения, энергетические, в общем, целый комплекс. Да, и, и каждый день понемножку, понемножку, но в целом это системность вот этого, Три месяца, это уже происходит регенерация тела за три месяца, согласись, она достаточно глубокая произойдет. И поэтому запишется вот эта вся энергетика, весь этот позитив запишется глубоко, и человек здоров. И вот сейчас половина прошел этого, 50 дней прошло, ну просто супер. Я сам, я сам его прохожу, тоже вместе со всеми. то что у меня у 9 сентября день рождения, я так рассчитал, что три месяца закончится как раз в сентябрю. Чтобы перейти в свой юбилей в новом качестве своего здоровья. Еще более молодым. Ну, да. Но у, нас, кстати, да. у нас, кстати, тоже есть такой курс, называется «Здравые люди». Но он, правда, рассчитан на год. Ого. На 12 месяцев. Да, это ежедневный утренний йога-интенсив, куда входит и молитва, и приветствие Солнцу, физическая практика, энергетическая практика, пранаяма, релаксация, медитация, исцеляющие мысли, еще по воскресеньям духовное чтение. То есть тоже такой вот, кто каждый день, я знаю людей, которые каждый день проходят, ну говорят, тоже результаты просто великолепные. Я вообще особое внимание сейчас уделяю энергетической стороне здоровья. Потому что я считаю, что ну, в теле мы достаточно глубоко уже разобрались, ну, не но недостаточно. Но все-таки более-менее глубоко. И ресурсы многие открыли, а вот энергетическое тело человека, тонкие тела используются еще недостаточно. Э -э многие еще боятся туда заходить или какие-то там есть установки религиозные, в том числе и так далее, или просто материалистическое непринятие вот этих энергетических тел человека, но там как раз огромное количество ресурсов вот в этом есть, то что я создал такой продукт вот иммунокурс генетическое здоровье, именно вот рассчитанный на энергетической работе с конкретными тонкими телами человека, и тоже эффект угу. очень интересный Алло? да да да я на связи а, Да, так вот в этом направлении направлении энергетической работы с телом ну я уже услышал, там есть и медитации и пранаяма там и так далее то есть это это в принципе все в этом направлении но конкретно энергетическими телами работа ведется у вас да, конечно, мы работаем, у нас есть ретриты, такие погружения именно в работу над собой, не только в плане мыслей, но и в плане и физического, энергетического тела. Мы уделяем внимание восстановлению энергоресурсов человека, накоплению личной силы даем определенной практике, это ну, как тоже так, немаловажно. То есть это человеку ну, поддерживать все время в таком состоянии такой жизнеспособности, то есть состояние такой бодрости, радости, счастья, то есть состояние, что ты вот, ну, как состояние, что я живу, я есть, да аз есть вот. То есть состояние на самом деле очень важное. Валерий, я как-то в беседе слышал, услышал о тебе такую идею, что хотел бы заняться созданием здравниц. Именно здравниц. Что это за идея? Может быть, эту мечту, идею озвучим? Может быть, нас поддержит таким образом аудитория? И реализация сдвинется? Ну, посмотрим, может быть, и сдвинется. Идея в чем была? Идея была в том, что есть больницы, да, и есть равницы. В больницах, в больницах люди, люди приходят, но в поликлинике и больнице, там существует определенная парадигма сознания. Эта парадигма, в чем ее смысл? В том, что болезнь ⁇ это враг, и нужно с врагом бороться. И в этой парадигме происходит определенная работа. Ну, и так, я врач, это все хорошо знаю ставится диагноз, да, как определенный шаблон, под него подбираются определенные лекарства. На самом деле, ну, как бы такая модель, она, она имеет право на существование, особенно она оправдала себя ну, в каких-то таких экстремальных ситуациях, когда нужна, ну, скажем, скорая помощь, да, первая Экстрем... медицинская помощь, да. да, в экстренных случаях. Вот. Но есть и другой взгляд на болезнь, на здоровье. То есть, на самом деле, боль – это всегда как сигнал. Причем, я говорю, это нормальная реакция организма, именно нормальная реакция организма на неправильные действия человека, неправильные мысли его и действия. Отсюда человеку нужно задуматься, а что же я неправильно делаю в своей жизни на всех уровнях, не только на уровне мысли, а на уровне вообще своих слов, поступков, что я делаю не так? Вот. И когда человек начинает менять свой образ жизни, свой образ мышления, его энергетическая система, физическая, энергетическая система под названием человек, да, человеческое тело и тонкое в том числе, приходит в состояние гармонии и равновесия. То есть гармонии с собой и с окружающим миром. И вот, когда человек приходит в состояние гармонии, тогда он становится здоровым. То есть по сути здоровье это и есть состояние гармонии. внутренний баланс, или как есть такой термин в медицине ⁇ состояние динамического равновесия или гомеостаза. То есть, когда организм находится в состоянии гомеостаза, тогда он здоров. Как только мы совершаем некие действия, которые выводят нас из этого состояния, в том числе и на уровне душевном, да, на уровне психики, э, все, тогда возникает проблема. И идея здравницы заключается в том, что человек туда приходит не за таблетками. Человек туда приходит для того, чтобы ему была оказана помощь в восстановлении вот этого состояния баланса, состояния, состояния гармонии на всех уровнях. На физическом, на энергетическом, на психоэмоциональном, на э, сердечном уровне, да, на душевном уровне, на уровне духа, то есть на духовном уровне. То есть на всех уровнях человек должен находиться в состоянии э, гармонии и равновесия. Вот. И вот это вот ну, как бы главная идея здравницы. Но это, вот то, что у тебя создано в Крыму, это прообраз такой здравницы? Немного расскажи, вот это о своем центре. В принципе, в принципе да. да. В принципе, прообраз, потому что люди туда могут приехать, допустим, на 10 дней или большее количество дней, пройти там, если нужно, очищение. Вот мы там применяем методику панчакармы. кармы. Ну, это такой древний метод юридичный для глубокого очищения организма, там идет работа с физическим телом, энергетические практики даются, работа с мыслями, работа с подсознанием, определение своего предназначения и так далее, то есть духовная работа. То есть на всех уровнях ведется, ведется определенная плана работа с человеком. Потом он уезжает, получает определенные инструменты, и когда уезжает уже, как мы говорим, на большую землю, вот, с острова Крым он продолжает заниматься уже сам сам собой, работать, да, поддерживать то, что он наработал, и развиваться дальше. Так вот, по сути, это здравница -то есть, потому что я почему я задал этот вопрос? Я и тогда подумал, но в принципе уже модель отработана. Может быть, стоит стоит вопрос о тиражировании, о создании таких центров, таких здравниц, по России дальше в других регионах кстати слово здравница я сейчас вспомнил вот в бывшей бывшей республике Югославия и то что осталось от нее сейчас вот много, много стран там здравницы там нет больниц, там есть здравницы знаешь об этом да? я, не, не я да. нет, не да. знал там Здорово. у них здравница здравницы вот Черногории в частности и так далее там здравницы они используют именно это слово так что это а это же наши это славяне в основном то есть они помнят это, правильность языка так вот я говорю, может быть тиражирование нужно что вот какие здесь мысли ну, быть, я, вы... как? я только за просто я, поэтому мне больше нравится заниматься наукой, мне больше нравится писать книги, вот и организовывать, то есть заниматься всеми вопросами, вопросами организационными, хозяйственными, конечно, но ну, я не потяну. Каждый, я думаю, каждый должен как бы занести свой крест, да, каждый должен следовать своим своей природе, поэтому если будут люди заинтересованы, конечно, я только за. Вот я использую такую возможность, обращаюсь к нашей аудитории, может быть, кто-то нас смотрит, у кого есть желание, возможность заняться этим вопросом, потому что дело то очень важное, создание такой сети здравниц, можно и бизнес-подход там, франшизу использовать и так далее, но это уже детали. Может быть, или есть знакомые, к которым вы можете обратиться, и вот есть действительно реально отработанная модель и это можно с помощью этого можно создать ну, на порядок поднять здоровье нации я нисколько не преувеличиваю то что на самом деле то что делают больницы они ремонтируют причем ремонтируют очень как говорится точечно без, без надежды на выздоровление а здесь создается здоровый образ жизни здоровый человек и его здоровый образ жизни это совсем другое поэтому даже небольшое количество людей прошедших такой путь это уже это актив э, нации это уже то что действительно несет здоровье нации так вот у кого если есть такая возможность пожалуйста друзья вот обращайтесь к коллеге Синемику или ко мне потому что я планирую тоже участвовать в этом и э, мне эта идея нравится тем более я сейчас ну после 70 лет заниматься здоровьем тем более э, приятно и полезно да и, ты знаешь, и, по-моему, чем лучше я буду заниматься здоровьем, тем больше будет у меня и результат для, для аудитории. То есть, лучшее доказательство это я сам. Ну да, согласен полностью. Да, поэтому я стремлюсь, я хочу, и вот в этом направлении здоровья я тоже буду принимать участие. Вот, по крайней мере, друзья. Два человека, два мастера, которые готовы э, посвятить себя здоровью нации. Причем такому многоплановому здоровью э, человека. Это и психика, и физика, и энергетическая составляющая. Ну и в первую очередь, конечно, голова. Потому <связь> что все начинается с головы. Так что вот такое вот обращение мы э, делаем с Валерием. Пожалуйста, пишите. Может быть кто желает помочь этому процессу. Может быть, да? Ну да, мало ли. По крайней мере, идея добрая и главное, что это может стать вообще делом жизни, очень полезным в жизни. Многие стремятся оставить след в своей в жизни, след в истории, но ну, не столь даже, даже какое-то тщеславие ради. Ну хотя бы перед внуками и правнуками, не стыдно было сказать, чем то занимался, а то жизнь прожил человек. Да, детей оставил, детей спроси, а чем отец-то занимался? Ну и начинают вспоминать, чем же он там занимался, не понимая того, что каждый человек, приходящий на Землю, он приходит с миссией, с определенной миссией, и ну -да. не помнив ее, вот он так плохо и живет, так и мало живет. И так бесследно уходит. Давайте, друзья, задумайтесь. Потому что, вот возвращаясь к тому, что сказал Валерий, что коронавирус будет гоняться за каждым, пока, пока тот не изменится. Не и пока не догонит. Но, но а знаешь, вот я здесь хочу сказать, догнать можно только стоящего. А идущего он не догонит. Ну, то есть, он просто ему, если догонит, ничего не сделает. Просто он уже будет попутчиком. Вот идущему он, он будет попутчиком. Он будет помогать просто. А тот, кто остановился, он его будет шпынять до тех пор, пока тот не кончится или не побежит. Ну, я хочу еще обратить внимание на что? На так называемый закон резонанса. Я думаю, многие о нем слышали уже об этом законе резонанса. <coughs> Но это Ола Тесла в свое время считал одним из главных законов мироздания. Суть его в чем? В том, что мы звучим да, каждый звучит определенным образом внутри себя. И вот что интересно, когда ну, человек испытывает Да, гнев, э, ненависть, злость, жадность, зависть э, он вибрирует их вибрация. Да? Э, вибрации они созвучны с вибрациями вируса. То есть, другими словами, когда человек начинает испытывать вот такие низкие вибрации, он притягивает к себе, потому что подобное, он притягивает к себе вирус вибрации например благодарности вибрации служения они очень высокие от, от 50 и выше вибрации например божественной безусловно, любви 144 это это известно во все времена были врачи которые шли в очаге эпидемии и оставались здоровыми если они были на высоком состоянии, добра, любви, уважения Высокие. к людям, помогали и они шли вот таким образом, и помогали людям, и оставались здоровыми. Ну, что нас... Со... Да. Алло? Да, сейчас... Да, да. сейчас слышно, да? Да, сейчас слышно. Да, вот у меня одна женщина прошла вот этот иммунокурс. И она, она иммунолог, и она работает как раз сейчас вот в очагах заболевания с больными коронавирусом. Она не только сама не болеет, она помогает людям. То есть, общаясь с ней, даже снимаются диагнозы. То есть, настолько вот человек заряженный другой энергией, другими вибрациями, он меняет ситуацию вокруг себя. Не только в себе, но и вокруг себя. Это действительно, это факты уже которых отмахнуться нельзя. Да, совершенно Алло. верно. Писал еще Масару и там да, же приводил опыты с кристаллами воды, где показал, как вода реагирует на определенные вибрации. Да, то есть, как отстраиваются структуры воды на слова благодарности, любви, да, признания и наоборот на слова агрессии, которые несут в себе агрессивные эмоции. То есть, это это научный факт, он уже доказанный. И, ну, как, действительно, отмахнуться от этого нельзя. То есть Нужно понимать, что чем выше будут вибрации людей в целом, человечества, тем меньше будет вероятности заражения вирусом. Или, скажем так, вирус, он, он строится в геном, но все равно, потому что это необходимо, но это произойдет абсолютно как бы бессимптомно и незаметно. Вот. Поэтому ну, очень важно все-таки людям избавиться от страха, потому что страх очень сильно понижает вибрации, то есть опускает до 1-2 Гц то есть вибрации, поэтому когда человек избавляется от страха, он понимает, что если я нахожусь в состоянии любви, безусловно, любви, принятия на благодарности, то мне нечего бояться, то есть, пусть, пожалуйста, вирус, здравствуй, приходи, вот, я тебя жду давно, ты необходим, вот, и при этом спокойненько происходит, произ, как произвожу вот эту внутреннюю трансформацию с помощью того же самого вируса. Друзья, ну вот мы сегодняшнюю встречу посвятили этому, этой ситуации, хотя я не думал, что буду к ней возвращаться, но вот Валерий правильно сказал, что нужно более глубоко понять эту ситуацию, понять о том, что вот его постулаты что это вирус он гуляет не случайно на планете свободно он сейчас гуляет свободно легко пересекая океаны и так далее и гуляет и возвращается снова и так далее то есть он действительно будет гоняться за людьми до тех пор пока они не изменятся пока не изменятся вот это вот очень важный момент. Поэтому, друзья, используйте любую возможность развиваться, любую возможность меняться, меняться в соответствии со временем, усиливать состояние любви, радости. Знаете, вот радость это вообще универсальная энергия, которая излечивает от всего. Потому что в ней очень много, в радости очень много любви, очень много позитивно, очень много высоких вибраций. Я даже привожу такой пример, что... Америку, Америку в какой-то степени такой богатой и успешной сделала улыбка. То есть они же улыбаются. <laughs> улыбаются практически всегда. Даже в плохих ситуациях натянуто, но улыбаются. А что такое натянутая улыбка? Это все равно улыбка. Это механизм работает. Все равно энергия уже повышается. И даже в трудных ситуациях они улыбаясь, они все-таки выходят из них легче. Но ну, это такой социальный пример, но он тоже пример. Поэтому улыбка, добрые отношения, добрые слова, позитивное мышление. Вот эти э, слова Масара и Мото. Да, я, например, э, практика простая. Э, проснулся, еще лежа в кровати. Ну скажи, э, просто повторяй слова. Любовь, благодарность, свобода, радость. То есть вот четыре слова, которые ну, а, просто... Ну, просто априори высоких вибраций. Структурируешь так, несколько раз повторил, структурируешь себе внутреннюю воду, и ты уже другой, ты уже в других вибрациях. Встаешь, ты уже активен. Любовь, благодарность, свобода, радость. Вот, я еще добавляю счастье. Ну, и так далее. Ну, в общем, здесь можно ну, творить... Ты, ты можешь для себя свою формулу составить? такую из конечно. конечно. Прекрасный форм. Да. Форм ну хорошо Валерий, наверное будем заканчивать на эту тему с... ну я хотел бы еще, чтобы мы все-таки использовали ситуацию и помогли запустить такую программу совместно сделать так, чтобы ну, нас же пугают второй волной да, коронавируса вот, уже, уже пугают а мы можем ее взять и ну, отменить, скажем так то есть, почему бы и нет. Может быть, для кого-то она и будет проходить, кто не захочет отменить его. А мы можем силой, опять же, своей воли, да, силой своей мысли отменить эту вторую волну. По крайней мере, для тех, кто этого пожелал, она действительно будет отменена. Только... Поэтому, да, предлагаю отменить вторую, третью и последующие волны вот. всяких вирусов, вирусов в том числе. И на самом деле воспринимать ситуацию с любовью и благодарностью. Все, что приходит в нашу жизнь, оно приходит во благо нам, да, для всего блага. И э, пожелать просто вот всем сейчас, вот, кто нас э, слушает, сможет да, пожелать всем счастья. И чтобы каждый сейчас пожелал всем людям на планете э, счастья, благополучия, любви, в общем, всех-всех-всех благ. Пусть вибрации наши будут очень... Возвышенными Да будет так. Так да и будет есть. Так. так и есть. Супер. Да. Посыл. Действительно, посыл от сердца, посыл людей, знающих, понимающих. Я думаю, среди наших зрителей много тех, кто на этой же волне думает, живет и тем самым усиливает вот тот наш посыл. Так что, друзья мои, мы вот таким образом еще приносим дополнительную энергию любви и добра на нашу планету и даем еще больше шансов для тех кто развивается кто не стоит на месте быть здоровыми и счастливыми в это замечательное время благодарю валерий за беседу да, анатолий тоже благодарю да, желаю здоровья успеха всех благ друзья если у вас есть пожелания нашей совместной с ним встречи с Валерием на какие-то темы, которые вы пожелаете. Пишите, мы рассмотрим и проведем соответствующие эфиры. Я думаю, Валерий, мы сможем, в принципе, поднять очень много тем. И еще раз напоминаю, друзья, здравницы ждут активистов, здравницы ждут людей не, не, не как это сказать, неравнодушных. Здравница это то направление, которое может стать и хорошим моральным действием, и хорошим бизнес действием, поэтому включайтесь в этот процесс. Благодарю, до свидания. Всего доброго, всех благ, счастья и любви.